Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев И сегодня у нас будет обзор действительно уникального и очень хорошего проекта Который находится на Мацесте, недалеко от центра Сочи Например, ну, на минут, может быть, 20 добираться именно до центральной его части И вот такой вот замечательный дом, трехэтажный, на 7 сотках земли и Давайте просто подробненько с вами посмотрим, как это все выглядит Здесь у нас с вами входная часть, но мы туда зайдем чуть попозже Сам участок представлен у нас... В виде бассейна, бани, зоны, где можно пообщаться, посидеть с друзьями, и еще есть зона барбекю. При этом все это грамотно спланировано, то есть именно эта зона уведена от части въезда, от части входа, то есть если вы просто даже зайдете, в сосед там зайдет в гости, то ничего, он не увидит, что происходит на заднем дворе. Бассейн у нас 7 с на 35 большой, можно поплавать, баня находится вот в этой части. Место, где можно посидеть с друзьями, и есть еще пара зонтиков, плюс качеля. Ну, действительно, все очень хорошо и эстетично. Пойдемте, зайдем с вами, посмотрим, как выполнена баня. Здесь на входе нас встречает душевая вот такая часть, и основная парилка располагается Здесь с друзьями места разместиться хватит. И вы сразу сюда выходите, и вас встречает бассейн, в который очень приятно занырнуть, что летом в солнечный вот этот сочинский зной, что зимой после бани никакой проблемы нет. Он, к сожалению, не подогревается, но тем не менее, если есть желание, коммуникации можно вывести и подогревать его от газа. Сам дом находится на газовом отоплении, поэтому проблемы с коммуналкой, проблемы с отоплением здесь не будет никакой. Здесь у нас расположена вот такая часть, плюс еще есть гриль Джеймстаун. Пожалуйста, можете его эксплуатировать. Также с этой стороны у нас есть такой небольшой закуточек, где расположились у нас небольшие грядочки. Здесь должны розы расти, но ну и обслуживаются коммуникации. Общая концепция дома выглядит вот так. Именно вот с этой, наверное, картинки он лучше всего выглядит. Сам дом по себе трехэтажный, у него площадь порядка 400 квадратных метров. Он полностью с ремонтом, мы сейчас с вами туда зайдем и все это увидим. Ландшафт на территории, конечно, со временем разрастется, пальмы будет больше, цветы будут выше. Можно еще понасадить сюда каких-то полоносящих деревьев. И также, если вы заметили, то вдоль заборчика у нас высажены вот такие вот Правильно, по-моему, они называется Но я, к сожалению, не ботаник, поэтому, если что, можете меня поправить. И в этой зоне у нас за баней располагается коммуникационное обслуживание бассейна. Находится это все вот здесь. Оборудование выглядит вот так. Плюс еще, так как это сама баня, то здесь есть печка и можно хранить дрова. Пойдемте внутрь самого дома, посмотрим, как он выглядит, что он из себя представляет. Я думаю, что вам он понравится, потому что выполнен он прям очень со вкусом. Очень много деталечек, которые очень эстетичные. В общем, сейчас все увидите. Пойдемте посмотрим. Мы заходим с вами в дом через основной вход. И с правой стороны нас встречает вот такая гардеробная зона. С левой стороны у нас есть постирочная Выглядит она вот так, она еще немножечко недоделана, то здесь все это можно доиграть, доукомплектовать, как вы хотите. Ну и по ходу движения мы встречаем вот такую большую кухню-гостиную, которая действительно эстетична, очень красивая и здесь используются исключительно качественные материалы. Я думаю вопросов у вас не возникает по эстетике и по компоновке вот этого пространства. Телевизор висит у нас на этой стене, есть обеденная зона, есть место, где просто посидеть. Есть барная стоечка, ну и, соответственно, место для готовки. Выглядит все эстетично. Здесь у нас установлена уже вся бытовая техника, причем техника была привезена не из России. Итальянские телефоны у нас, Франция указана. Также здесь есть кухонный остров, есть места для хранения. Никакой проблемы в общем разместить все свои кухонные принадлежности, какие-то специи, приправы у вас здесь не будет. Также на этом этаже у нас есть гостевая вот такая спальня. Выглядит она вот так. Гардеробочка, двуспальная кровать. И полностью все, что вы видите на своем экране, все это продается. Цена будет в конце. Ну и забегая вперед, хочу сказать вам, что в самом доме у нас 6 спален. Все они укомплектованы, все они эстетичные. И, наверное, пойдемте с вами поднимемся на второй этаж и посмотрим, как выглядит у нас первый этаж спален. По пути посмотрим санузел на первом этаже. То есть это просто такой гостевой, а, первый этажный санузел. То есть вы им будете пользоваться, когда будете находиться на первом этаже. Пойдемте наверх. Этот этаж у нас полностью скомпонован тремя спальнями. Первая спальня выглядит вот так. Здесь гардеробная зона, гардеробная часть, двуспальная кровать, кресло, зеркало огромное количество различного рода светильников, прикроватные, основные элементы декора. И вот такой вот санузел, который идет именно к этой спальне. Пойдемте посмотрим, как выглядит остальный. Давайте, наверное, с этой спальни посмотрим. Это больше женская спальня, именно так и проектировали хозяева. Здесь у нас гардеробная часть, двуспальная кровать. Опять же, огромное количество элементов декора, хорошего света, которые прям гармонично вписываются в интерьер. И вот такая ванная. Ванная не встроенная, ванная на ножках. Есть еще вот такое кресло. И вид открывается у нас на придомовую территорию. Немножечко на соседей, на зелень. Ну, вид на самом деле очень неплохой. И пойдемте с вами посмотрим еще одну спальню, которая здесь есть. Она чуть-чуть побольше, выполнена она вот так. То есть, огромное также да, количество различного рода дизайнерских решений. Очень приятное кресло, двуспальная кровать, хороший матрас, гардеробная часть и вот такая ванная зона здесь. Здесь уже душевая кабина, все это с окнами, все это просторно, эстетично, красиво без вопросов. И также здесь еще есть, скажем так, конец коридора, который тоже можно эксплуатировать. Для этого здесь осталась вот такая закладная часть. То есть вы здесь можете либо сделать гардеробную, если она нужна, либо можно сделать библиотеку. Можно, конечно, поставить сюда беговую дорожку и заниматься спортом. Ну, не знаю, нужно ли это или нет. Есть, в общем, возможность здесь сделать какую-то зону, решить нужно вам. Пойдемте на третий этаж. Вот там площадь прям Хочется, наверное, отметить сначала вот эту зону, она действительно обособленная и спроектирована для гостей, которые очень часто любят приезжать в Сочи, вы знаете, когда вы переезжаете в Сочи, то к вам постоянно приезжают гости, так вот именно этот этаж, наверное, для них. Здесь есть обособленная кухня, то есть все, что угодно вы здесь можете приготовить, есть холодильник, есть микроволновка, есть плита, есть духовка, есть еще один холодильник есть такая же барная стойка стол и есть еще очень кстати прикольный такой стол трансформер сейчас вам покажу как он работает котика сдвину и вы теперь можете на этом диване сидеть обедать смотреть телевизор какое-то кино а потом когда это вам будет не нужно вы это можете убрать но место действительно хорошее плюс к этому месту еще есть вот такая террасочка с двумя креслами Здесь. Наверное, этот этаж можно назвать прям, знаете, такой полноценной квартирой. Потому что здесь еще есть две отдельно стоящие спальни. Выглядят они вот так. Это первая. Она небольшая, но с гардеробной такой зоной. При выходе нас встречает зеркало. И здесь вот такая вторая, тоже небольшая спальня, тоже с такой гардеробной зоной, Ну, как гостевой, полноценный такой этаж. Плюс для них есть еще вот такой большой санузел, душевая кабина какая-то часть где похоронить полотенце и здесь у нас расположилась стиралка. то есть действительно обособленно поселить сюда гостей детей так чтобы никто вам не мешал действительно можно без всяких проблем мы только что с вами прошли 400 квадратных метров сплошной эстетики полностью укомплектованного дома в который можно заехать и сразу начать жить при этом мы находимся еще раз повторю в 20 примерно минутах от центра сочи и здесь вы покупаете уникальный проект с хорошим вкусным ремонтом, в котором не нужно абсолютно ничего переделывать. Пойдемте вниз, поговорим о цене. Пока я иду на задний двор для того, чтобы объявить вам цену, хочу еще раз напомнить, что здесь 7 соток земли, дом порядка 400 квадратных метров, здесь у нас есть баня, есть бассейн, есть зоны, где собраться с друзьями на открытом воздухе, есть зоны, где собраться с друзьями под крышей, ну и, соответственно, сам дом. Так вот, на сегодняшний день, вот это все чудо, которое действительно эстетичное, красивое, хорошее, стоит 170 миллионов рублей. Если мы с вами будем действительно разбираться, если вдруг купить такой же дом, чтобы у него был ровный участок, чтобы вообще скомпоновать все, что вы здесь видите, вы, во-первых, потратите огромное количество нервов и огромное количество денег, и у вас примерно то на то и выйдет. Поэтому, наверное, нет смысла на сегодняшний день рассматривать стройки, когда можно купить его, Полностью готовый, комплектованные и вот уже заехать без лишних нервов, начать жить. 170 миллионов рублей на сегодняшний день именно для этого расположения, для этого дома, для того, что в нем есть, какая в нем стоит техника, какая мебель, как это все обставлено, сколько декора внутри. Это действительно того стоит. И вы не будете заморачиваться, вы будете кайфовать, наслаждаться тем, что он у вас есть, жить и... Не думайте о том, что вам кто-то закосячит ремонт. Вот, господа, 170 миллионов рублей на сегодняшний день вы его можете приобрести, и он действительно хорош. С вами был я, Макс Репьев, и для того, чтобы записаться на просмотр или чтобы наши ребята показали вам этот дом, может быть, по видеообзору, вышли с вами на видеосвязь, или привезли его сюда и показали вам его вживую, вам нужно обратиться по ссылочкам внизу в описании к этому ролику, и наши менеджеры вам все покажут. Вам удачи всем, хорошего настроения, всех благ и пока.